Камин не маленький, так скажем, и есть какие-то свои особенности. И внимание, что У нас ранился это то есть, что я хотел. Я хотел там разместить казан. И, и у нас начинается. Ой, мы ногами ходим. Помимо того, что я занимаюсь айсом печей, я еще обгуляюсь а -а с моим новыми словами. Азмин АИЧИ! Поехали, разминаемся! Размин а ушей, размин а! Колени жуставов, размин а ящей, локтевых Хорошо, хорошо, разминаемся! Вот значит, так, значит, ребята, начало. Так и начинайте. Ну, хотелось бы поприветствовать, Серега. То есть мы уже так за немного сняли вид. А так, да, к Сергею приехали, Сергей Лишенко, он занимается... В подъемном САБО и эти фарпичи. Что основное все-таки? Основное? Спорт нет, или? я вот, основная работа моя отличается в печах. То есть я очень долгое время параллельно со спортом я шел. Это мое хобби. Здесь я отдыхаю, здесь я, спит, я не скажу, что я там зарабатываю день. деньги. И нет, я вот этим деньгам я отдаю, собственно говоря, все, что у меня есть. Есть и возможности, то есть, что ну, там, форму приобретения там, даже бывает, что я с печного э, дела плановаюсь сюда, чтобы эти занимались. Ребята, э, идем, я постоянно приходится подгонять такой Кх -кх -кх -кх -кх и Ну и, собственно говоря, и одновременно печь мне не мешает э, работать э, в вечернее время, даже если не после работы, с понедельника о. По... Субботу. У нас вонец и в этом зале и в нелени Хамукова честно у нас Поэтому оно другого не мешает, я считаю, ребята занимаются спортом. Это даже вот у нас все есть для этого, чтобы наши дети занимались, наши дети были здоровыми, чтобы умели защитить себя на улицах. Ну и я, собственно говоря, помогаю в этом деле. Потому что сам тоже научился, да, я. Являюсь одинаковым э, по спортивному шамбу и даю возможность, о, возможность о, заниматься профессионально, будем, на профессиональном уровне, ну, э, потому что все мешает работа. сейчас такое время, да, я об, даю возможность. Будет время, будет о, все хорошо у нас о, нет, тогда будет на хорошем Приехали к Сергею домой. Сергей делает дома камин. Ну, вот как раз на примере камина хотели бы, ну, рассмотреть, так скажем, Сергей работы. Также будут добавлены фотографии, видео, чтобы можно было видеть, что Сергей уже выполнял, что делал. Так, Серега, расскажи о задумке, так скажем, да, мы много снимаем, кстати, с печеньками, много снимаем, и тоже домашняя работа, уже был был mm -hmm. опыт. Камин не маленький, так скажем, и есть какие-то свои особенности. Да, здравствуйте, с ним всем, Первая задумка была, короче, появление участка, уже привлекли его год назад Мне не отдыхать хотелось зимой уютно, места не так много, друзья приезжают, разместить нет, и он собственно говоря, решил построить камин Сразу, кроме не было ни одного проекта, просто были наброски в голове, и, ну, собственно говоря, что-то это взяли э -э, Сюда, естественно, уложили В первую очередь, хочу обратить внимание, что У нас ранился на то есть, что я хотел Я хотел там разместить казан То есть, чтобы он был На подвесном, э -э, на цепи Либо поставить ногу, Либо, то есть, именно э -э, Друзья любят чай, любят чай разных, там, да, и именно на АСН, есть, цель была зимой Не выходить на улицу, поставить чай На АСН и чай, чая То есть, ну, как бы только, pues, наверное, идея этого пришла, ну, самое первое, что посидеть последний день можно после камина зимой, ну, я считаю. Ну, и теплоотдача от него же, она тоже, так скажем, будет такой интересной, не, не, не от прямой стены. Да, честно, вы знаете, Владимир уже подобные топки на теплоотдачную много. То есть этот амин предназначен для того, для малого, скажем, не для большого огня, а именно для малого. То есть и чаще всего забрасывают полноценные поления, чтобы они долго разгорались, долго отлели и выносили эффект долго отления, долго разгорания, грубо говоря, очень, <как> Я понимаю, что у него очень большое значение и лайнер. Очень огромное. Потому что я делал частных нобах в опять же именно топки. Ну и, собственно говоря, сжигаешь его вот здесь, уже очень жарко стоять возле него. Еще хотелось бы добавить, вот мы пока еще не снимали. Я Сереге задал вопрос, что вот да, обычно клиновой же здесь. Но здесь задумка автора другая. То есть он оставляет э, пустыми швы. И, так скажем, оно как солнышко будет смотреться. Потому да. что оно поближе, если снимать, Александр, сними поближе. То есть сюда вот эти, так скажем, пустошевные, то есть он тоже такой свой эффект даст. А если напомнишь, что скажет, бракодел сделал. Да. Ну, смотрится тоже так оригинальненько. Вот этом была, ну, а именно у Было было ой, и на люди просили сделать ошибку. Довольно глубже uh -huh. То есть, прихранилось, грубо говоря, условно Терпичатом, и, и, и делает глубокую шифру. Действительно, смотрится Но, опять же, он хочет, там, именно, шов Я именно хотел сочетание полноценного шова. Это еще а, черновой шов Он еще будет обрабатываться То есть, что я делаю, я беру, там Условно, и, а, ножов И, и каждый шов, нас, он, я его умляю. Это уже после всей гранилки, uh -huh. Полностью, полно он ловит Он Шивает нам все а верошифов, и нет. Я хочу оставить остаться а есть. Свет мне нравится, потому что он насыщенный. Если его ай, ай, э, не ла именно. я не люблю глядеть, ай, ай, ай, он будет там, А там, у нас есть Да, еще хотел что сказать. То есть, ну, может возникает вопрос. Серег говорит плохо, да, плохо может быть понятно. То есть есть Проблема была, проблема, я понял, ты с ней. Справился? Да, я с ней справился, я перенес три операции э, Мне было 22 года, я перенес эту операцию, их было э, три, зашивали мне ставили имплантан на йоба, есть, объясняю, то у того я в речи. Речь первая, это носовая перегородка, которая не формирована Вторая, это нет э, нёма в э, верхней части получается И нет голосового языка Потому что из-за этого речь может, ну, а не фе... Ну, я не знаю, а люди, толеранты Потому кому нужно понять Было такое внешнее, я всегда говорил, да, если вы меня не понимаете, проблема не во мне, а в вас Ну, а та -а -а. Если мы начинаем грубить, там, то Ну, соответственно, вы объясняем, что Парень, я же не понимаю, значит мы дома, а вы не меня с этим, yes. а, mm -hmm. соответственно, уничтожилось себя защищать, поэтому я начал заниматься спортом. Уничтожилось себя не оберегать, защищать, и в данное время я являюсь уже тренингом. того, что я занимаюсь родительством печей, я ещё обувлекаюсь а, а, спортивным ремеслом. С печами сколько? Уже работаешь, что есть опыт такой. Оп -ман, оп -ман. С 2010 года я начал заниматься печами. Самая моя mm -hmm. первая печь была тоже в городе урни, это поселок Куда, соседей. Там я приехал с концом, с Альфской помощники. Поработал я три года, прежде чем начать сложить свою печку. В первую очередь mm -hmm. я поработал три года. Я месил строй, я соображал, пилил опять а Я очень долго не мог понять принцип работы печки Я сначала сложил, грубо говоря, и забыл, что там что есть Ну, то есть мыло, очень честно говорю, а мы, да, не злопы Проектов не было? Да, проектов не было, потому что приходилось мне нагонять своей головой, да, условно, работы печки На самом деле, да и видно дымоходов, ну и, и больше, <соединяющий>, не бывает, да? Колесо рубали, ну и собственно говоря, то же самое. И с 2010 года я вот начал потихоньку, осваивать, и первую вещь я уже вложил где-то да, в году, не знаю, году 14, да, там, а 14, начале 14-го, 15 года я первую вещь Ну и собственно говоря, это, пошел, поехала, начал омывать одну пищу. Вот. Сначала думал ну, омывать ну, научился делать стандартный, ну, на одной, на одной, а мы побольше, побольше, ну я, я самый честный не понял во-первых, сначала я вел счеты, там, ага, десятая, ага, пятнадцатая но там, ага, там, а потом все, я через три года просто забыл сколько я печи уже сделал, сколько, да, покажи это моя, потому ну, я не отражусь в любом случае и сколько бы печи я уже не сделал, я просто не знаю, сколько я если бы пересчитать фото, не все сохранились потому что там были старые телефоны там, да там, угу. сложно было сохранять, ну, бы фото не очень эти, но И даже там, не приучил его, мы не, не, не, не, не, не, не, не, не, Верхзазор, то есть, что мы, циркуляция, я здесь запаковывать ничего не муну, она мует ровно по манеку, обшиваться Здесь будет верхзазор, здесь запаковано. не обращайте внимания на то, что там, вот эти швы, это, остался материал, то есть, его не видно, сразу говорю Это все же запилено, она двойная изоляция, то есть, она идёт, калиновый мат, он идёт, получается, 900 градусов, он нежит, да Э, лис нержи ищут из огненусов, ой, я по максимуму хотел, чтобы он э, сгони, ну, он сгони ламага снял, это условно, и чтобы э, она не нагревалась, но камин понимающий, то есть не пла ало, а, а, а, он за нержей не будет, он нагревался сильно не будет. Если чтобы, внимание вот здесь, да, а вы именно раненая, почему? Во-первых, э, он, да, он объемный. Э, ранее фон дает скажем, не показывает границы Опа! <связывается> Он как-то полноценный, будем говорить Ну и в первую очередь, дизайн красивый, раз Во-вторых, углы всегда там где-то что-то лежит здесь Тем более, э, расстояние э, стены получается по 1025 сантиметров Это как надо выиграть. Наполнение я делал песлом так, ну, в печах, э, угу. не она будет сохранять у него, да? Э, его не надо очень много. Э, шуфлоном отпили 2 часа. Пешок, э, И все, горелся. Амулятор. Амулировать будет. Амулировать будет. А, а будет. А здесь а, получается он, зуб же, да, правильно? Зуб, да, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, ты условно вымеряешь, сколько у тебя дыма Ну в блин так будем говорить, да И здесь уже, здесь, получается, мы будем, будем говорить по-плошному, Два тысячам это, да, просто Залишка, грубо говоря, 250 250 Я сюда хочу для этого топливника И смотреть две залишки 250 на 250 Вы движны в первую очередь, почему вы Сразу, ребят, он меня понимает, он знает, да? Унижение, в первую очередь, она задвигается плотно То есть, воздействие тепла, оно уходить у нас уже не будет Если мы берем регулируемые, там есть зазоры тепловые, которые вот буквально недавно, там была у нас наверное, по что выходит э, из печи и, и э, воздух, она на улице, допустим, минус шоя, она начинает адденсировать Я это тоже усматриваю, а, что вы движения они более, более плотнее бог. И я уже могу регулировать, то есть, условно я сделал там 50 на, 50, о, 50 на 250 дымоход в луты, получается на две залишки Я уже могу регулировать Мне нужно больше, если плаве будет больше И он не будет справляться, я больше приготовлю Если он у меня шарит, я просто залишку, и призакрыл и обмыл Ну, наблюдаю, что у меня длинца на ней идёт, я не хватает и он сохраняется Чем меньше он обмыл, об, огнём пыщет, тем меньше мы отапливаем улицу Чем он больше здесь э, угля собирается соответственно Ну и темплоём, я считаю, что от трубки тоже очень много зависит и свода, свод пилится обязательно 45 э, градусов то есть, ну я искать и, и выходить Каждый кирпич подпиливается, чтобы там были и зазорчи, и а, там хватало Ну здесь, могу очень наверно Что вот кирпич вот так, да, он, он пилится 45 градусов, да И когда вы распределяете сводо, вы вот эту часть Тоже подрезаете, там первый вязать рпич, да и вы его начинаете сводить, чтобы у вас менее шом был, ну, чтобы много раствора не сыпать, но вот это заполнение получается, вот здесь я заполняю раствором, вот эту часть я все заполняю песком, вот, переднюю часть мы склеиваем, а заднюю часть мы заполняем песком, ну mm -hmm. так вложили на жару и печи, yeah. там и О добавляли и чугун добавляли там и черного, а не было ограницы Раствором мы пользуемся, сразу говорю, не, а, а, не глина, все идет на профессиональных смесях То есть мы рекламировать не можем, все, кто эти пачки, все понимают, на что мы ее ложим, соответственно Сразу э, ложу два компонента, навременно Да, для себя я а мы понял, какой раствор мне нужен, как он обрабатывается, как он вымывается, да, есть, а его можно И вот, например, если условно сложить, скажем, он на, на один лень, у тебя она начнёт рвать Прямо ломать терпичьи с тобой Температура жесткая и он начнет разрывать Просто еще полам. Вот это глина да, Тоже обосмесь Тоже пробовал на одну ее уложить Терпичь Температура его разъезжается просто Он не держит. Он начинает его То есть ты мешаешь да? А я мешаю, она получается Глиниевое с глининой смесью Но сразу мноть Честно бы у нас был такой скольный, а в группе да, э, не понимает разводить э, Я мягко сняю, я мрал а условно Вот у меня ванна, ведро двадцатилитровое Наливаешь там двадцать литров там, или восемнадцать литров воды Положил серый, размешал его, и потом уже добавляешь желтый, После этого, прям в смесь Если делаешь всё с точностью, наоборот, все, Ты начинаешь ещё жить, и он у тебя такой резиновый не застывает. Не застывает. Ну и я на себя подобрал, он уже уже там много пользовался. И глины мешали, там, и леин, и что там они облавали, и соль, там я не знаю. И, ну, я, если я, я, я, я не пробовал, да, но тем не менее, я бы знаю, инструкция, так да, он там заводится. У вот. меня пользуюсь вот этим способом. Он вот, скажем, направил его. У меня. То есть ты каждый ряд так выставляешь? Каждый ряд выставляю, каждый ряд по уровню Вот таким способом. вот видишь, если обратить внимание Вот я выберем он вот сюда вот, вот. И кирпич Кто-то олимпирует его, да Я стараюсь этого сильно не делать Почему? Потому что ты очень а он На магните? На магните, но Очень-очень долго Вот смотри, видишь, вот даже если мы берем здесь она подпросила Почему я ей делаю швы потом? Ой, итогу, эти все ошибки. а если не сильным глазом смотреть, то можно сказать На там, наказывать и печатать, да, да, да, да, да, да, да, да, да Ты возишь с собой такую штуку, ну, на объекте, бац. На объекте, нет, вот смотри, вот у меня есть да? С первых львов там, да, условно, хоть любую железяку, прям любая железяка подходит, я не знаю, с первых львов, чтобы начать поднимать. условно, на магнитке, вот так, да, прицепляешь да? его, он и сегодня разный вариант, понимаешь Есть штанги э, от кована ну, а, Да. Ну, вот этот самый оптимальный вариант Он у меня уже сувенсором работает 5 лет ленусь Я его взял в ломбарне за 5000 рублей, вот <свят> это. И чем зацепило, это магнит меня зацепил. Да. Ну ладно, можно поменять, а магнит точно я Ну Тоже такое приспособление интересное, да? Вот, ну, я думаю, как совет к можно использовать тоже. На Допустим, условно, мы с вами поставили его на пол, да? Вот мы затянули с вами его, поставили, включили. И у нас начинается... ой, мы ногами ходим, и у нас начинается уровень аистись. Э э э. Чтобы этого не было, я, соответственно, уже взял на магните. И Его русилось. Вот этот. Та нога, она идет от 6 ряда. Раньше ты поставил, что а, да, он, пожалуйста, на магнит, оп, и все, пошел делать. Что рано понимаешь, что надо, Ну, очень удобно. Что я здесь планировал Планировал я следуюсь. Так, вот это все там. Звук, это шок там нашим. Подписи на всем организмам, понять в чём у суть Здесь это место под вот, фигурой Словно здесь будет, да, с они могут и снять, потому это ниша в которой будут стоять какие-то да, а, То есть она так выдвинется, это полочка будет? Это будет полочка, да, здесь будут стоять фигурки, скажем, да Вот эту часть я, э, стерпись, вот о, о, я ее продю на самого верха То есть получается, получится от а, ниши а вот это, это поясок, ну, оличание самого амина, а ровно по всему именно. И здесь я планирую на писать статуэт, и нам хоть что-то можно, я не знаю, можно хоть поварное изделия поставить там подсвечник, я не знаю, там чистый, ну хоть что-то, оформить. Ну я а, а, запланировал, что я хочу там он, то поставить, какие-то и вырезать и туда изменить, Так, еще один из вопросов, допустим, за 13 лет самый такой необычный. Проектом печка мин, не знаю, ну что запомнилось? Что мы запомнилось? Хотели? Ну, запомнилось, как бы, ну, я, мир, я могу, ну, перечислять, да. Самый большой, самый красивый, мир, ну, а, красивый, э -э грандиозный, буду говорить. Это мы построили все, ней велоспасад, камин, который вешал, мы там, посчитали практически по 45 тонн, примерно. Там, 45 общий, тонн? Да. <свечный, вот> я пищу <свечный> построил да, вон, ну, потому что мы, э -э должны были понимать ой, нагрузка она нагрузка да? самые самые объясню mm -hmm. а сольный этаж 3 метра, высота первый этаж 3 метра, высота железобетона и, и ясню второй этаж Нереальное и чередачное помещение, там э, общая высота составляла 14 метров 14,5 метров высота, вместе с трубой Ну, полагай какой Потому что это это, это, это мы с вами в у нас спокойно Ну, а мы находимся в току да. Человек хотел сначала изначально мы очень долго работали над что, как, будет Я ему об... Фотографии ну, есть? Фотографии, да, есть добавим, Ну, вот да, там. добавим там было же а я пилил фаску на каждом МИЧе Каждый терпич снимал фас, фас вот вот, грубо говоря, с каждого вылаживали, он достаточно огромный человек, хотел очень э, лёжа подкинуть ну, Изначальная э, фишка была, да, я хочу лёжа под дрова в Ну, условно, можно... А же... Лёжа в песке, так... Ну типа я, я, я, я, молень, это, спросить, вот, этим, я не знаю, там, вот здесь, лежа Ну, была, а ваш. он хотел топить чурками, чтобы это было красиво, чтобы это было объемно. и где он на танцовальном этаже там кстати тоже мы подвонили а, очень воздух от обязательно, потому что мы иначе он не горел там пешмарот весь сожжёт и не хватает и человек остался доволен же, есть фото, есть а, амитражное видео да? и первое. на первом этаже получается танцовальный был наш в первом этаже мы поставили обильную печь, на неё же на вся, да, вся масса? Да, вся да, масса, да, вот, да. Целиком, да вот эти четырнадцать километров Мы вылаживали с кирпича Мы потратили 27 или 8 Не помню, он с да. Мы уложили его с ланудэ весь полностью И обработки а я там очень много потратил здесь чтобы пилить вас вот, вот, вот. Ну, естественно, получилось красиво Я, если честно, сказать э, не то, что там боюсь, это и не боюсь, я э, во мной банные песни мы собирали, отопительно оварочные, хлебооварочные, э, потом всякие ухни. Ну я по большей части мне нравится самому вылаживать ухни уличные. Ну да, комплекс. именно ковники, да, есть там тоже много там из разного веща там, и дорого, и недорого, там, и дешевого, и дешевого. Ну, чем нравится? Тем, что это на улице И об возможности у тебя там Попылить, попылить можно, нет а, Да, есть иометры, и нельзя не пылить Ребята, мы все поймут Все знают, да, что скоро приходится Если а, ты пили штангом, все, запаховать всё Прям, слово совсем и бывает Иометры нельзя, там, колокить гвозди Вкручивать саморезы, стены, то есть Ой, тоже благо, а, там приходится палатник И это чтобы не пылить Ну и, соответственно, кухня очень Получше делать тем более на да, сезон лета. Свежий воздух. Не надо там дома сидеть, а ну, там нового света не видишь. Ну а, -а -а. ну а так, то есть, вопрос, допустим, да, один про то, что сделал, а то, что хотел бы сделать. То есть, ну, что бы такое грандиозное, Что мы хотели сделать? Вот вы не поверите, что мы я хотел сделать. У нас, у нас есть э, коллега Сергеевич Ясин, да, он меня не ну, а у меня жену ну, а другая. Я хочу сделать рускую печку. Русскую печку Господи, не делал ни одной, что? Нет, Или? почему? Русские печку мы делали. Маленькое варианты! Вот а -а -а. честно, да, то есть сейчас готовлю, чтобы зимой можно было. Маленькие эпички хочу, вот прям не знаю, это моя мечта себе делать сувенир русской печи. Ну, там же. А, Серега вот, камин сделал. Серега, а, а, а я именно на устном весе. Все, так да, пило это амуна, не, я не знаю, там уже голова не лопнет Ну, я хочу амуну, ой, ой, ну интересно амуну. И не то, что там просто есть, а именно не мать. Нет, он вырезан, да, ну, сейчас, мы смотрим, там сейчас не. А мы взяли, наверное, форель, а мы очень многое чтобы можно было. Я просто знаю, что наш устный весь очень хорошо, выматываются да. Ну, в соседнем, там, вон, в городе, он не подходит И очень, и срамят, он хорошо Намочил его где-то там, он, в угол, Ну очень у меня мали, э, фантазия Хочу просто себе сделать сувенир, ну Я же ИС, все наверное, надо там, делать А ост ну, оставим отлично глобальных работ ну есть, есть дело, я не сторонник, что дешевое дело не буду, я даже на ремонт выезжаю, бабушкам, дедушкам, меня также администрация просит, снижение ветерана Великой Отечественной войны, помочь надо, да без проблем, я поехал, что деньги, меня же не просило деньги. банк у варенья взял, ну и все, я поехал дальше. Ну это тоже для зрителя, здесь большой частный сектор, где мы находимся, Хамутово, Западный, то есть он, так скажем, срочно грановщина да. Да? то есть много кому приходится из местных делать где соседи там обращаются знают для да, да, меня э, есть мой э, второй дом находится он гуи и у меня гуи и на гараже висит объявление и многие люди приезжают и влитки, э, с об мы там стоим на вашего нового я, вы, извините, я там не живу я живу в, в другом адресе а вообще на территории хамутово да, много было объектов есть э, э, ну, Скажем, условно на раз, а жжу, следующего сезона, да, много работы именно по этому поселку, Потому что была застройка глобальная, да, скажем, в протяжении 5-10 лет Прям глобально очень строили улицами И эти все дома, и они находятся без отопления То есть зимнее время приходит, mm -hmm. все, все начинают стронать, потому что со светом тоже была Печальная новость, и по этому району а, а, работы достаточно тоже, ну, хватает. Ну, вот. вообще зимой, да, мы сталкивались тоже с этим, что как-то в, в один раз, там, 40 градусов, там 5 или 6 человек обратились, мы выезд сделали сюда. Как люди живут-то потом так, без печки, электричество я выбор, не Ну, я не понимаю, ну, а большая часть от застройщика тоже зависит, да, мунимухани уходить застройщики дома под печью его тяжело продать. То есть они делают теплые полы, либо там ставят обогревать или теплую. Топливные котлы uh -huh. и мать не знаю, узнавал уже ужас очак, и по тяжелую понадобится накоплением ну, с печным я Ну, ну а резервное это можно ну, уже сделать? Ну, резервно можно, он же ставит, котлы, в там всякие а, зимой, все, у вас улицовая, на сосне оборванное, и все а и. Да, да, понятно, но резервно, чтобы именно воздухогрение, там, кирпичная, ну к тому, что второе отопление. Мало, мало, очень мало людей. С 17-го и люди да, заращивают в последний день. И, вот, кто понимает, именно скажем, честно, э, не молодое по а более там, возрастное, скажем, от сараи старше, тот понимает, кто жил с отоплением, а мы не ставят, а то не жил, наверное, не понимает, что он там капец, ага, все там, и о. А зима пришла, всё и там началось Ну вот смотрите, вот Ребята все знают, самые популярные инструменты Магитная Зуба Это обработка для того, чтобы там Повторить раннего вот, скрипича, его пилишь, условно Ты его повторяешь, обтачиваешь Это вот мой рабочий онь Этот рабочий онь пилит, а конечно, не все ЭПС Но тем не менее, об, он себя Оправдал, Этот этого коня мы купили в 2018 году э, Уезжали в Красноярск, в город Там пилили хуноферскую печь в банную И нам, собственно говоря, пригонился Моя задача сделать амин Что мы все уезжали, Я жду вас в гости уезжать И я а, всегда рад вас видеть Моя семья Так, ну что, наверное, на этой ноте можно подытожить Давайте. Все, да, гостеприимно. Но да мы еще чай, сейчас, наверное, попьем, но это уже за кадром. Да, так. чай, пьем, очень большое. Приехали. Приехали. Да, история Сергея интересная, о спорте, о совмещении спорта и работы с печами, потому что ну, все по-разному развиваются. У Серёги получается это так. Ну то да. Есть, давай тебе успехов, чтобы ребята твои, кого ты -то тренируешь, тоже росли, развивались, завоевывали первые, первые, ну реализовывали в жизни, потому что ну, спорт как, как минимум дает, так скажем, реализоваться человеку как личности. То есть. Да, и, я очень, я очень. И здесь так. важно вот, зародить, ты сейчас, так скажем, даешь. Как, семена закладываешь как раз молодому поколению. Ну да. что, не надо, не нам, наем мы. Да, чтобы Дай все ему. получалось. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Махима. Давай.